Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Южа ТВ. С вами Денис Воробьев. На этой неделе Южу посетил директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия в Ивановской области Денис Черкесов. В ходе встречи прошла беседа с руководителями предприятий и фермерских хозяйств о дальнейших планах развития Южского района. Встреча длилась недолго, но каждый успел задать интересующий его вопрос. Вот мы пообщались, люди сказали действительно о своих планах, кто что хочет развивать. Есть планы строительства коровника, есть планы создания крупной кормовой базы и с последующим развитие мясного скотоводства. Ну, На самом деле это хорошо, что у людей есть желание. Мы со своей стороны постараемся, чтобы эти желания подкреплялись государственной поддержкой, если это необходимо. Глобальных изменений ждать не стоит. Цель района – это выйти из числа отстающих и заложить крепкий фундамент для дальнейшего развития. Действительно, в Южском районе есть серьезное отставание, очень много земель не используется. Этим надо по-настоящему заниматься. И поскольку все-таки район давно в отстающих, да, и очень много было упущено там за десятилетия, то, конечно, здесь работа непочатый край. Поэтому требовать за короткий период сразу такого глобального результата сложно, но те те хозяйства, которые существуют, они должны быть опорой, фундаментом для дальнейшего развития. Вот. Ну а если кто-то не присутствовал сегодня из крестьян, из фермеров, то в любом случае призываю вас подумать о развитии ваших хозяйств, обращаться в наш департамент и, соответственно, поможем, расскажем, на что вы можете претендовать, как вы можете более эффективно развивать в, современных условиях. в юже начались работы по реконструкции дорог. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Грязь, грязь и еще раз грязь это вечная характеристика дорог частного сектора. Южские дороги, в принципе, труднопроезжие. После проливных дождей они становятся еще и непроходимыми. В своих выпусках мы показывали проблемы о непроезжей дороге по улице Гоголя. В рамках муниципального контракта по содержанию была сделана грунтовая подсыпка для 17 дорог нашего города. По словам жителей, этого недостаточно. Дорогу засыпали мало, вот, вот эта вся подсыпка, вот чуть-чуть слякоть пойдет, она вся уйдет вниз, надо сыпать с бугром. И засыпали только вот здесь вот, начало улицы, вот, и чуть-чуть там в конце, все. Дальше подсыпки никакой не было, этого мало. Но вот это все уйдет, это так, для глаз. все ушло и еще она уйдет вниз. Работы в данном направлении будут продолжены. Также на этой неделе началось восстановление дороги южеталицы, которую жители района ждут не первый год. В этом году планируется заасфальтировать только 2 километра. Сейчас экскаваторы срезают верхний слой грунта на участке в 1 километр. На этой неделе у учащихся 11 классов прошел выпускной. Празднование выпускного у школьников города в этом году началось 29 июня и длилось два дня. Для каждого этот праздник значил многое – выход во взрослую жизнь. У выпускников каждой школы этот праздник проходил по-особенному. Кто-то праздновал в городе, а кто-то и за его пределами, но всех выпускников объединил праздничный фейерверк. Сдаются в аренду торговые помещения 46 квадратных метров на втором этаже и 14 квадратных метров на первом по адресу город Южа, улица Советская, дом 28. Также требуется повар-кондитер. Обращаться по телефону 8 980 692 44 24. Не успеваешь на работу? Опаздываешь на свидание? Выход есть! Такси нам по пути! Звони 8 915 823 17 27. Поездки от 49 рублей, межгород круглосуточно. Нам по пути. Лучшее такси. И на этом все южские новости. Над выпуском работали Денис Воробьев и Алексей Кутин. Увидимся ровно через неделю.